Всем привет! Лазерный проектор Big Deeper K1000 Не про версия Честно скажу, сказать, это самое Я даже не думал, что такой существует Потому что это самое Видел только про версию И не нашел, кстати, никакой информации на нем в интернете даже Что такой вообще может продаваться Вот как-то так, это самое То есть, данный проектор, его нельзя подключить к льда как dmx честно, честно сказать я не знал что он та такой же здоровый как и про версия проектора big dipper k1000 вот так он выглядит сзади да купил данный прибор на А авито. авито исполняет все мои идиотские мечты спасибо авито <laughs> не реклама да но тем не менее и сегодня мы его разберем я покажу что там внутри я конечно буду его разбирать с целью наладить лазерный модуль либо заменить в нем что-то то есть я так понял там сбилась оптика то есть он светит очень тускло ну вот сейчас конечно еще покажу про версию в чем они вообще отличаются вот вот этот лазер проекта big deeper 1000 plus pro вот если так посмотреть. Это самое. Выглядят они почти одинаково, но разные. Вот про версию ее можно подключить к контроллеру Ильда. То есть узоры программировать. Это самое, и все такое. Качество геморроится, но что же сделаешь? А вот это его, конечно, нельзя подключить. Потому что он не про версия. И он на шаговых моторах. этот модель. То есть, а вот этот на гальванометрах у не, него не сканер на гальванометрах сделан то есть он уже может довольно таки качественно воспроизводить лазерную графику там рисунки какие-то простенькие анимацию и все такое это конечно он такого не сможет сделать в основном геометрия вот про про версию будет длинный ролик это самое потому что данный проектор я, блядь, мой, так сказать, моей мечтой детства, которую я приобрел, можно сказать, только недавно, и все такое, это самое. То есть, а в этом ролике я расскажу, разберу, расскажу и разберу вот именно этот, то есть это самое. Это ролик, он именно про него будет. То есть сейчас я отложу в сторону. И мы его разберем, вам я покажу, что там внутри, моим любопытным ну, любопытным по, по лазерной технике. А сам, конечно, буду настраивать оптическую систему. Вот, как-то так. Так, болтик я здесь уже открутил, и поэтому здесь все легко снимается, чтобы не томить вас. Вот, я снял крышку. Сейчас я покажу что там внутри так сказать детально довольно-таки кстати стекла здесь нету как у про версии здесь сделано довольно-таки все просто тоже лазерный модуль но сканирую систему на шаговых двигателях стоит внутри конечно все буквально как у про версии ну про про версию естественно расскажу в другом ролике, который будет длинный, как это про, про версия лазерного проекта, это мечта моего 16-летия. Так. так сниму и покажу, что здесь вообще такое. Л лазерный модуль стоит шаговый двигатель. Кстати, почему-то пластмассовый, хоть. Данный проект и древний, как говно Мамонта. Да, спрашивайте спро Кому нужно, можно сказать, такое говно. Отвечу мне нужно. Ну и возможно таким же любителем, как я. Так, ну давайте посмотрим, что здесь хоть за контроллер стоит поближе так подвину на контроллере уже есть диодный мост микросхема название фикнет какое, но какая-то древняя да вот так называется так какой то микросхемы нету почему-то фиг знает почему вот такой здесь контроллер так, сами, конечно, шаговые моторы. Это плата DMX, вентилятор. Так, вот, еще с этой стороны покажу. Так, а блок питания здесь, конечно, трансформаторный. Потому что, ну, я же говорил, то, что он старый довольно-таки, старый модель. Он сейчас такого размера не выпускает уже здорового. Тем более на шаговых моторах. То есть это драйвер лазерной модуля. Не знаю, конечно, 110 миллиот, не 100 миллиот. Потому что он все эти тускло довольно-таки самое. Разобрал я его с целью ремонта, так сказать. Ну и что ж, давайте. Вот с этой стороны сейчас еще я вам покажу. И мы его включим. Вот так он выпускается. Честно скажу, узоры здесь, конечно, не яркие, поэтому тест будет, так сказать, может, либо в конце ролика, либо отдельно будет просто. Вот так он работает. Честно скажу, не яркий, потому что сломанный, так сказать. Либо, либо, либо может быть сам. При доставке где-то его уронили, избилась оптика лазерного модуля. Либо кристалл, либо линзы. Либо он уже подсевший. Но ну, это я все выберусь, естественно. И покажу. То есть вот как-то так. То это называется. наверное, всем пока что будет. Всем до свидания.